Всем привет, с вами Маша. И еще со мной Катя. Поздоровайся. А кто это? Нет, нет, нет, я не буду заново записывать. Я не буду заново записывать. Хорошо, хорошо. Ты поздоровалась, да? Это я то не услышала нормально. Да? Я поздоровалась, хорошо. Я могу еще раз. Всем здравствуйте, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Да, и сегодня мы будем играть в Алисию онлайн здесь ещё могли увидеть. Как вы догадались. Да. Как необычайно. Как необычайно Элементарно. Легко. Неожиданно. Да. Можно я завалю этот карнавал? Я так хочу. Ой, лагерь. Ой. Ой. Давай, полагай. Дорогая. Ты СОБАКА Ой! Ну чё, опять ты? Да почему ты под разряд попадаешь? Слишком жирная жопа Ладно, это не ты, я думала опять в тебя Слово бы не в тебя А чё мне одни эти попадают, солнышки? Да Мы <свес> <свес> <свес> я не могу! <свес> Он ее спасет! <свес> <свес> Хоть что-нибудь может быть спасет Ой. ее! Сейчас <свес> меня то ударит! Блин, это был критический. Ну, тихо, был давай укрой. меньше материться мне <свес> себя подамонтировать. Тебе запиковать! <свес> Никак... Ой, извини, пожалуйста. Так надо. Я, я знаю, что так надо, но... Ты не be... жить. Ты не угрожаешь. Ой. Ты разбрался? Я А! А! А! А! А! А! подняла подкову? О, А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! Я просто на рандом использовала, чтобы меня выстроить. Упадите кто-нибудь, пожалуйста, сейчас упаду. А? Нет. Ммм, сейчас же упаду. Упаду больно. Ой. Нет, нет, это уже слишком больно. Беги, беги! Нас подождал, добрый человек. А потом такая, беги, беги. Смотри, он а запорол, стоп... даже это было не я, прикинь. Я думал, Это должна была сделать я. Почему ты там ударила? Это два главных самых аутиста. Почему я не бегу? В смысле? Я одному из аутистов и дала задачу быть сегодня тренером. А второй человек это бог аутист. ты, мне уже раз подряд дают лед и опять дали лед. Что же ну, мне дадут следующим? Опять лед? Нет, лежал щит. Не угадала. Он, его, Правда, мне его не дали, я его сама взяла, но равно. <сёк> что <сёк> это за Я щит? Да, пропадает, от кого Окей. А блин, а мне это за... Да задолбали! Ну ладно, мне дали второй щит. Неважно. <сёк> <сёк> Господи. Эй! Надерите уже мне жопу. Ой. Черт, черт! А, ты у тебя так тоже... Ой! Спасибо! Ой! Ой! меня Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Фух, Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Я тебе опять дала по только что льдом Хватит Хватит! Хватит, что вы нашли в моем льде? Вы фанаты моего льда?! Мгновенно Знаешь, знаешь, коранево льда Эй, эй ударит! Она сейчас ударит! Меня сейчас ударит! Нет, мы ударили Иди сюда, иди сюда Блин, меня ударили Ой! Не в тебя, не в тебя! Ух, богу! Да это моя была добыча! извини я зря приостановилась, что ли ху фу. Ой, ой, ой, ой, ой. фу, зря зачем мне это? пошли как это меняется я не хотела быть первой спасибо это меня не спасло на все. фул лагри. Фу, фу, фу. фул фул фул фул фул фул я? я? Чего я? хотела Я не Собака Собака Собака мать Я до записи сколько чая выпила С чем я за не пила С валерьянкой, да? окошка наполагается. Последняя тварь, последняя мразь. последний козел отпущения. О, БУСТ! Ооо! не в тебя, чуть не в тебя. Ладно, я в тебя. В смысле меня? Меня дали, подожди, заберите. Критического дали. ой, ничего не вижу. Поднимите, миленький. ха Просто очень интересно плюха, надо её использовать. Ничего личного, конечно. Блин. Ну ладно. Ничего личного. Я не последняя, прикинь. Вау. Ой, а я четвергая? Ура! Ура! Блин! Добегай, беги хуй, беги! Добегай давай! Если бы я поехала по срезам, бы не успели, кстати. Тут есть срезы? Нет, в смысле, я там, короче, решила поехать за щитом чем-то, налево. Я спугалась. Вдруг меня сейчас колбанут. По башке. Я меня был в все это время, короче. Я хотел бы пытаться легко. А я знаешь, а я тебя такая боюсь, боюсь, ухожу. Ну, ты тихая была только что. А, ну это просто мой микрофон лагает. Не обязательно... Я понимаю. Это, что это... Ты говорила, это, это не, не... не обращай внимания. Гифтбокс? Это было легко, что я рус. Черт. Фу. Худи. 그게... Фу. Фу, фу-фу-фу. Фу. -фу, -фу. Фу, -фу! Ладес, противная, я еш тебе отдам. Fool'srine> Нет, да, ну ладно, хорошо, не очень да. Почему баба только что не отразила? Ой. Извини. Ааа, бесит, бесит Чёрт! меня, бесит. А! все меня бесит. Сейчас в реку, да. Сейчас в, О, в реку, класс. <сёк> Очень <сёк> нравится. Иди сюда, девочки. Такая одну девку поймала. Сразу на два кола. Такие надо. Слушай, что не взяла моего дракона в прошлый раз. Варюка, ой. ой, ой, ой, ой, ой. Я стресс делаю, ладно. Ой, Ой. Я, а я выбросила фаербол. Что, Ой, Жиза. Какая там ещё жиза? Фаербол выбрасываю. Я такой зад прикрываю. Изначально Все будет в меня лететь. Как вонёт, да? Да, как будто нужна. Спасибо. Мы сделали тюмборг и мы... Забудь. А чёрт! Тимборг! Тимборг Биана! И опять тут на последнее место, Клана можно флэшбэк на начало серии? Заезда Слушай, ты же добрая Магнитная карта, кстати Не зафыли, правда, ну, чтобы все знали Ну, хотя бы не последняя Четверка на том, спасибо. У меня на тебя месть. Не, не, нормально, скажи. У меня месть на. Что ты мне рассказал? Скажи то, что у тебя на меня месть, вот ты его первый раз говоришь. У тебя месть на меня. Наоборот. У тебя на меня месть. Нет, нормально, скажи. Как мне, ты? Что? У меня месть. Давай. Не работает, подожди. <свист> а меня Я просил овечью ферму. давай у меня месть от тебя что я тебе же сказала давай <свист> не получается <свист> Нет, нормально говорить <губернать. свист> я не актер <свист> ну <Но>, блин потом <свист> <все не разорвать. свист> А зачем тебе тоже вообще? Я уже сказала от Ну потому что, я, тогда, тогда я тоже говорю в этот момент. У меня месяц на тебя больно. В смысле месть на меня? Да прямом. Хорошо, я тебя продолжу бить. Пожалуй. Какая прелесть. Вообще такая ДОБРАКОМНЕ! Ну, мне! получилось. Блин, получилось. Сейчас я его помню смотреть. Куда? Опа! Коцапка собралась а, да, да, да, да, да. падать. Чьяная что ли? Сносшибательное Снуш... просто. КАНАПА, что ли? Вообще в канаву что-то упало. У ну, меня статистика моего канала очень вот упала. Ну на подарок. О, критикл. Есть выпаливается. У меня был фаерболл, я могла на тебя прицелиться, да все по Мне поставили лед. Мне по сценарию играете. Блин, давайте по-нормальному. Да, я тебе пьяная. Лучше не рыпайся, подожди. <сосы> не пыталась. Чё там пыталась? Не не. Не забрать дракона. Ой, да, точнее. Не вышло. Спойлер всех И народов Че по жизни четвертая? Я сейчас в не бьем бедную бабу. В итоге ты бьешь меня, да? В итоге это бедная баба я. Да, я вот это вот спила, как она тут у тебя бить. Это, это чё ты молодая? Ты со мной больше не бить, нет, нет, нет, я за тебя буду бить дорогая. гайя Ты что-то перепрутала Ты что-то перепрутала, по-моему я считаю <смех> Давайте, бегите вперед. So cute <смех> а, -а, а понятно <смех> Пьяная, пьяная, поднимите веки <смех> <смех> Ой <свист> да нет, <свист> <свист> ты меня постановишь? <свист> <свист> нет, сейчас я тебя. А <свист> можешь сказать <-то> так? <свист> <свист> да ты достал! Там был подарок <свист> у меня. Фух, я его подняла, блять, не видела. Аня, давай Спасибо. Да секунду, почему у вот меня шифт не и... работает нормально? Да ты достала меня! Это не я! А, Иди. А кто? Это вот а, вот баба. Извини, я бы Ты что, забыла? Я же с ней в тиме. Тимур, ян. Сама же сказала. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Да мы тебе дракона не дала из-за этого. Уйди. Уйди. Как мне уйти? Покинь мою группу! Как ты это забрала? Урезалась, не поедешь! Я все в глазах плывет. И вот просто. Не хотела это. Блин! Зачем это дело? Помогите! Ты что? Что ты делаешь? Тогда я? бы я ответила тебе на такой вопрос. И почему он кинулся именно тебе? Ой, Даже ой, чудо, где я пропал? Кто? Ты же был дракон, должен был. Быть. А чего не было? Не, не помню. Нет, я кинула дракона. Или я уже упала с ним? Я уже не помню. Ой. Ой Эту бабу она сбить Я хочу месть до мной, И теперь она не будет мне мстить. Почему так уверенно о том говоришь? Теперь мне нужно заново да? сделать так, чтобы я Можно меня загадочно это говорить? Я буду добиваться этого. Я хочу, чтобы у людей было на мне месте не любишь меня на косплей! Крик! Корейская морда. Ты ч меня чуть не бляпал стену? сдёрнул? Ой, тебе надо, за тебя! Это не я. Корейская морда, блин, меня меня меня, меня на ютуб бежала будет за корейской мордой. <реклама> блин, подбили! Не подбили, я выбросила фербол. Ой, дакона. Ой. Ты чё да. ты была умная? Видимо, да. Кто?! О, бл... Ой, яичко! Яичко! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Моё, что ли? Второе. Нет, уже мое. Ой, ой, ладно. Тебя не слышно. Меня не слышно, а потому что молчу. А вот ты просто молчишь. Ну вот и Шлочи, вот и все, я последняя. Почему на Почему я на этот я Катя, подуйте мне в задницу, ДА она на нас? Не в форголовки. А какого хрена ты не попал в этот снег? Это волос! Ой, да, незакрушимая оборона. Золото? А ч это как? <свист> а откуда знаю, как это? У нас питомцы с тобой Вошла одинаковые. Во вкус. Нет. А с чего? У нас питомцы не одинаковые Кто? с тобой. А Нет, раз, у меня третьего уровня. Ну Ничего блин! У тебя там не вуза догорит. Так, какой... О, что это? Да, жопа у него там горит. Ноги горят. Черт, я коня подбила. Горячую Надо полечить. Да. Напиши барбек. Так, да, пофиг. Погнали. Знаешь, что я думаю? Что? я думаю, это что я больная. Как ты пришла к такому выводу? Не знаю. Да, опять шифт не сработал. Интересно у тебя. Сейчас пороже, да? Почти. Что ты там хотела сделать? О! Блин, не вышло! Перепрыгнула меня. На самом, самом деле ты я не, расходу не расходу. видела моё лицо, я, я, я так и посрала, как на чём я Я настолько испугалась Откуда у меня, откуда у меня это взял, откуда у меня дракон взялся Подарок как-то сложно Ливнбокс! А где? Она шла Сейчас меня выстрелят, сейчас меня выстрелят Сейчас, сейчас меня выстрелят она драку выстроила, вот дура. Вот дура, не, не в того, не в того. Та-та баба тебе типа, не противник, а я вот тебе покажу, где раки зимуют. Всё, улетает от вас нахрен. Что-то не сложилось. Ты не понял. У подбили. КАПИТАН корабль только корабль под Мне мужик палкой порожит, сук, Не в меня, плиз Да? задумаемся Блин, почему не в тебя... Не, давай не в меня, ОК Ок. Слушай, я себя не догибаю Шепарм просили. Чего? Шепарм. Извини. Сейчас. ведь Овечья ферма. Я знаю. Веди-ка я не Я невинна не настолько. Быкуешь на нее такая. Надо же, его у вас обратно Катя В смысле? Типа на Кейт. Кейт. Знаешь, что я показала? Девятка это... Это самое любимое число Кати тяжелый. Это это ее аккаунт и она нас это продвигает сейчас. Два аккаунт. Ой, корр фикс, корр Слушай, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, да. Агуляй. вы так вы так лагаете, я я смогла тебя нацелить. Повод ты лагаешь наоборот. Котя? Это не я! Это было ты! В смысле? Откуда мне пропол! У себя не Нам нужно пить тварика, чуваки! Зачем мы видеть эта Зачем? Какой-то нук делает! Это была я! Тебе надо поехать первой! А ты просто берешь и белое место! Серга, другого человека! Я не понимаю, Это ваша дурацкая была... ноги! Там было три выбора. Я на них не влияла, там типа вот кому повезет. Тебе не Это типа наш косаек повезл. Ой. Ой. Ой! Не понял. Забери, забери, забери, забери, забери! Я не получила, я пытаюсь. Слушай, меня что это? Привет! Види, когда ты хотел специально выпустить карты, ну когда тернавал, ты был вы с карты, а ты взял и забыл выпустить. Да О, кипбокс, О, буст? серьезно? Почему? На пару же. На а ты, ой, прости. Всё равно, что здесь исключение буду делать? Ой! Ой! откуда ты взялась движка? Подсвитительная Братья, не Это не откуда оно пошло... Я не помню... По рожью не Бегу последний дает лед, Спасибо большое Вы 더 на следующий круг подарочек поставите <связывая> какой подарок? А, я уже. <связывая> Ой, критикал. Ой, какой подарок интересно. <связывая> Оуди! Я думала, что мне отдаст. Ну, получи, не отдаст. Не получилось. Мне только что помысили, за закреплет. За мой подарок. Кому-то упала. По-моему, упала. Пороже дала мне. Ха-ха-ха! <связывая> <связывая> <связывая> Да ну, бля, какая опасная девка, а я врезалась в скалу. А где ты вообще подожди? Я, заблудилась. Маша, первое место впереди, что делаешь там? Все, моя очередь быть первой. Куди, чувак, куди. Моя очередь быть первой. Нет. Да почему я, не на чувак? Да почему не первое место именно я? Чем я не нравлюсь? Чем? Чем? Чего ты такое не пойму? Говно какое-то! Забери, пожалуйста. Забери, я ж могу сейчас быть первой! Не могла. Но не важно. Какая я... А почему меня... А нашла? Подожди, я напрыбивать, один сейчас поставлю, там я полез под твоими ногами, походу, я же с такого кадра что? Я сами прыгнуть его в конец, чтобы он это не или в начало, я не знаю. блин, я тебя там оканула, я такая на финиш и там под твоими ногами. мне кажется я я толкаюсь почему толкать? еще порож даже зебра забери ой ну конечно зебра не забрала ой тут было дерево я не забрала точнее дом а микрофон минимум уйди почему не в тебя ты так любишь меня, да? Надеюсь, по крайней мере. Чье? Это глоты. Что? Что я сделала? Свернул меня, фвербом. Что в тебе черну? Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Блин. Да. Опять ты! не в рожу, пожалуйста! А чем? для. Да б... Конечно! Конечно! Ну, мало ли, да, мне в моей жизни. Yeah. Ну на... Ой, критический. Ну кому мне дать? Uh... Ой, ой, Ну на. Ой. Что за? Кто сомневаться, кто бы сомневался, кто Ну да, да, спасибо, спасибо. Это не был так. марафон по передаче телефона. Это был мой дракон! что так быстро. Дальше, последняя, почти. Обзор замор вырезанность класс! Круто! Я думала, ты сейчас с <связывается> Я тоже так. вторая, видишь, такая довольная. А это видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Сегодня со мной, помимо меня Маши. Была не Маша, а на Неожиданность. И на этот раз мы на моем раньше, поэтому я хозяин. Поняла. Хорошо. Правда, уже поздно еще понимать, потому что. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. У меня горло болит. Ой, я. <laughs>